Итак, всем доброе утро. Вот я вчера дала пусику вот эту вареную ножку. И все. И пусик оттуда не двигается. Рычит на кота, рычит на меня. На две секунды выскакивает на улицу по своим делам и быстро обратно. Одним словом. Охраняет, <думает>, думает, я отберу. Я просто хотела переложить там, где он спит. Ну, в общем, смотрите сами. Пусть, Пусенок маленький. Иди ко мне, иди сюда, пусть. Иди мой, пусть маленький. Иди сюда. Я не буду трогать вот это мяско, не буду. Иди, просто поиграемся и все. Иди сюда, мой хороший маленький. Иди сюда, Димой маленький. И хочет идти, но на всякий случай. А вдруг у меня мысли какие? Пусянок, Димой пусенок маленький. Иди сюда, вот. Я отхожу, на, вот я отошла, вот на, вот видишь, все. Я не успею забрать, не бойся. Иди сюда. Пусть. Иди, мой хороший, маленький. Иди, мой маленький. Иди сюда. Иди, мой маленький. Вот, вот сюда иди ко мне. На, вот отхожу. Вот, видишь, вот я отошел, На. Идешь? Пусть идешь? Вот, иди. Я отошла, вот. Я не успею добежать туда, не бойся. На, хочешь еще отойду? На. Вот, еще отошла. Все, иди сюда. Иди, мой хороший маленький. Ну иди ко мне, иди сюда. Вот. Пусть. Иди. Вот. Сейчас он повернется с той стороны, ляжет. Это же ужас какой-то. Но весь день вот так лежит. Пусть. Какое счастье. Как мало надо для счастья, да, пусек? Пусек, ну хватит. Иди ко мне, мой пусек, маленький. Иди сюда. Пусть. Ну что ты так. Так, идем к Пусику в гости Пусик, знаешь что? Мой хороший, пушистый, весь оброс Я его не стригу, потому что еще со второй ножкой будем операцию делать Он вообще не подпускает Поэтому такой лохматый стал, да? Пусенок Лохматый Гиса, ты не подходи, это опасно да? Гиса, я тебя люблю, но мясо, извините. Сейчас мясо съем и обратно буду тебя любить. Да, Гис? Гис видишь, что с ним происходит? Он вообще сегодня, точнее со вчерашнего дня. Пусянок, майки, идешь ко мне? Пойдем, чуть-чуть он вот туда. Пусь. Пусь. Пусь. Да не забирай я твое мясо. Ну. Ну. Я вчера их сварила, отнесла туда собакам, которые по ночам ходят, там кушать ищут. Мы все время относим, там оставляем. Вот. Там, я даже не знаю, сколько этих но ножек было. Я думала, они съедят, но не захотели, да? Точнее, Зена не захотела, и я отнесла туда. А вот это одну, думаю, ну ладно, пускай. Вот такая история. Пушионок, Ладно, все, не будем трогать. Не, сип... не сып не соль на рану называется. Кушай пусть, ладно. Ой, пойду делами займусь.